сдали буквально 10 минут да. так они летели как-то по космическому вот так вот я что-то растерялся что-то растерялся немного Всем доброе утро. Мы в кукурузе. Решили утряночку тут провести. Ну не знаю, будут сегодня утки летать криковые. Пока только черки летают. Это мы были во вторник здесь вечером, а сейчас суббота утром. Ну, несколько дней прошло, может тут отдохнула. По всей видимости, черки, по крайней мере, пока летают. Сегодня я ничего не забыл. Взял маночек, камеру, вот даже чучела прихватил, раскинул тут. Думаю, может они будут помогать. Ну, пока по этим реактивным черкам особо попадать не получается. Одного сбили. самого. самого пока подходили. можно сказать вот где-то на минут 10-15 можно было раньше прийти ною и том где-то за полчаса до восхода солнца еще солнце даже не поднялось, вот за горизонта светит попробуем я думаю что туда получится вот полетел черрочек еще один чего как всегда на страже порядка сейчас должен быть самый лед с рассветом Взять. уже. Может кто-нибудь сюда уже? Мимо Почему мимо Непонятно Давай, давай, давай. Ищи. ищи тут. Ищи, ищи, ищи, чего? Ищи. Ищи, ищи. Молодец, принеси, принеси. Дай. Молодец. Крузы листик кончик прям в глаз, вкусно и больно, как я да. Из ниоткуда взлет прилетают. Эти вообще сели. Уже по-сидящему стрелял, я сыпал, но ни одной дробины не попал. Сколько тут? Метров 30. Как-то не складывается стрельба, охота. Слева, с твоей стороны. Она там села эй, эй, эй, Попробую сейчас подойти Далековато ну вот и кряку увидели Правда не налетело, оно почти когда там пролетали то, в принципе нужно было это пробовать но я думал может еще крутануть на чучела моночек покрякаю Черки из ниоткуда налетают, даже не успеваешь по ним не то что стрельнуть а даже ружье поднять. Короче, наверное, поедем сейчас. А лучше вечером сюда приедем, потому что лета нету, кряковая вообще не летит. Возможно, вечером что-то тут будет поинтересней Еще до того, как солнце встало, то летали черки хорошо, но я, конечно, стрелок по черкам как выяснилось, так себе с подхода намного легче стрелять они когда еще летят высоко они более-менее прямо летят а когда они уже планируют на посадку не совсем, блин, вот так вот вот, вот так вот короче, оправдываюсь мозила мазила не все ж попадать чучела кстати мои э, ну все не брал, сколько тут штук 12 наверное, ну, больше 10 э -э. заказать их можно на рф. скажите что от меня, там вам сделают скидочку я думаю небольшую это бюджетные чучела, наверное Одни из самых дешевых Ну, рабочие, как в прошлом году выяснилось Утка, в принципе, очень нормально на них летела Можете старые видео посмотреть ну, Там с Димоном Я сам было, поехал на озеро 10 сбил, а сколько промазал Ну, нормально Маночек Всегда спрашиваете, если с Монкома хочешь Это Кетнер, делает его Дедушка Кетнер Мастер Ну, я считаю, что манок стоит покупать как бы нормальный сразу если вот вы выбираете манок самый бюджетный от бака Гарднера может дабл Насти ну и выше смотрите если учиться так сразу на нормальном каком-то манке а потом уже когда научитесь то уже там себе что-то подберете потому что на каких-то там супер дешевых манках ну не научитесь нормально манить надо все-таки чтобы инструмент был более-менее и Практика, практика, надо постоянно тренироваться, тренироваться и разрабатывать выдув, потому что физиология человека не предполагает такой выдув, какой требуется манку. И потом уже сможете и... Сначала тренируете обычный кряк, а потом просто кряк, когда научитесь крякать, Просто пытаетесь чаще, чаще, чаще, чаще, и уже получится и осадки, и все что угодно. Нужно понять саму технику выдова. Вот э, на канале Андрей Кетнер, производителя, Вот он э, у него там очень много видео, именно обучающих, как э, натренировать себя выдову. Ну, зайдите посмотреть. Это не то, что реклама. Я этот монок купил. Мне он, в принципе, очень нравится. Весной... Блин, вообще такое удовольствие испытал, когда охотился весной, просто с щучелом. Конечно, с подсадной тоже, она крякает, селезень налетает, но когда ты с манком сам, вот селезень летит, и ему... И он прям уже вот так вот летит. Это, конечно, непередаваемое ощущение. А сегодня кряковая не летела, поэтому и как бы не сработали, и манок не сработал. Только две кряковых мы видели. Ну я думаю, может вечером нам повезет и мы добудем кряку. наворачиваем покрякал и развернулась. Ты высоко Блин, жопу в воду засунуть. Вот, вот, низко живешь. Блин, сел уже в воду В принципе, летели И вот покрякал, и они на, навернули И залетели Ну, высоковато ну В принципе, по второй можно было бы голову не сел Принеси. Чего? Принеси, принеси. Давай, принеси. Чего? Сразу две хочет взять. Сразу две. Давай, принеси, принеси. Принеси. Давай, давай. Молодец, молодец. Давай, неси сюда. Черка, но уже получается следующего дня. Вчера мы сюда не поехали, хотя хотели. Поехали в другое место, но это уже другое видео вы посмотрите. Тогда были утром только черки, криковых практически не было, было только две. Будем надеяться, что прилетит криковая. Хочется по криковой пострелять. Этих я пропустил. О, еще один. Ага. Блин, далековато. Что? Сейчас по кучке хорошо стреляешь. По боковой. Вот эти. Так я за ними слежу. Слежу, пока они зайдут хорошо. Красиво. Чтобы было. Ко мне, ко мне. Принеси. Я все думал, они могут боковыми будут над этой крутить. Знаю. Попробуй. Ко мне, ко мне, ко мне. Иди сюда. место каким-то деколоном ты пользуешься оз алоэ по-моему алоэ и ромашка что полетели что ли Прикинь, опять посидячий стрельнул и не попал. Ну, то есть, не то, что не попал, а осыпало и полетело. А, вон сел. Там, там, там, там, там, там, там, там, там. Над тобой сердце... черочка это тоже результат клево ну вот лета было буквально тут пять минут удалось выбить три черочка у всех четыре один раз вообще я стрелял по сидячему непонятно как он полетел хотя и Ну вот наша сегодняшняя вечерняя добыча. Четыре чурочка. Ну и то хорошо. Немножко стрельба хромает у меня последнее время. Последние две охоты. Ну ничего страшного, будем подтягивать. Чем больше стреляешь, тем лучше начинаешь стрелять. Проверено. В итоге кряковая так и не прилетела. Видно, хватило ей одной охоты ее напугать. И вот так, парочку мы видели, ну так, вдалеке, то есть ну сюда больше она не шла. Ну, в целом охота была интересная. По черкам стрелять интереснее, тяжелее, чем по утке. Особенно когда они ну, на подлете где-то начинают вот свои вот эти виражи выделывать. Тяжело по ним попадать. ну вот удалось нам добыть 4 штучки. Правда, 2 я стрельнул сидячего. Еще по одному сидящему стрелял Но почему-то он полетел Странно даже как-то Вот такая вот охота Я думаю, что дальше будет интересней Оценивайте видео Подписывайтесь на канал И увидимся в угоде А мы будем скубать черочков Вкуснейших Поехали, чего?